Кому показана операция имплантации зубов? Если у вас отсутствует зуб, и вы хотите восстановить его при помощи дентального импланта, что же нужно сделать? Случались случаи, когда у пациента откручивался формирователь десны. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете все самое важное об имплантации зубов. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, информация будет вам полезна. Имплантация зубов, она показана в том случае, если отсутствуют все, также один или несколько зубов, кроме, естественно, зубов мудрости. Соответственно, это не сильно зависит от того, какая то групповая принадлежность, будь то центральный резец или какой-то последний зуб, который не видно вроде бы, но он должен выполнять свою жевательную функцию, соответственно, для функционирования зубочерестной системы эффективно он должен присутствовать после рта. То есть даже если у вас отсутствует шестой-седьмой зуб, их необходимо восстановить например, при помощи дентальной имплантации. В моей практике пару раз случались случаи, когда у пациента откручивался формирователь десны, он прибегал в клинику переживал за то, что у него выпал имплант, что у него такая маленькая резьба. Но это совершенно не страшная ситуация, формирователь заменяется на новый, и пациент отпускается домой на дальнейшие этап. Кому показана операция имплантации зубов? Она показана людям, у которых отсутствует один или несколько или все зубы, за исключением зубов мудрости. Соответственно, будь то центральный резец, который виден при улыбке, или последний жевательный зуб, шестой, седьмой, один или несколько, все равно для функционирования зубочерестной системы он должен быть восстановлен например, с помощью дентального импланта. Дентальный имплант, он же зубной имплант, состоит из двух частей. Первая часть – внутрикостная, которая заменяет корень зуба. Вторая часть – это коронка, которая заменяет отсутствующий после рта зуб ту часть, которую мы видим. Если у вас отсутствует зуб, и вы хотите восстановить его при помощи дентального импланта, что же нужно сделать? При первом обращении пациента в клинику мы проводим визуальный осмотр, проводится компьютерная томография для правильного планирования лечения. После э, определения показаний, противопоказаний мы составляем подробный план лечения, который описывает все необходимые этапы и фиксируем цену. Дальше мы приступаем к реализации того самого плана, то есть иногда в самых... В простых ситуациях пациент может уйти с зубом уже в день обращения. Например, пациент получил травму, можно зуб удалить, провести немедленную имплантацию, сделать временную коронку и отпустить его уже с зубом в день обращения. Через какое-то время, в среднем через 2-3 месяца, временную коронку можно заменить на постоянную. В том случае, если у пациента удаление зуба произошло достаточно давно и простой путь решения этой проблемы нельзя сделать. Делать. В таком случае иногда требуется проведение костной пластики, то есть увеличение объема кости для того, чтобы искусственный корень держался в челюсти хорошо, и после этого только уже делается коронка. В том случае, если у пациента нет ни одного зуба, сейчас есть технологии, позволяющие также отпустить его из клиники день в день уже с полностью готовым, временным, но тем не менее протезом, который позволит ему спокойно принимать пищу и не испытывать дискомфорта. Для меня для хирурга-стоматолога не существует проблем по восстановлению отсутствующих зубов, и для вас, как для пациента, велик шанс уйти в день обращения уже с зубом. У специалистов Альфа-Центра здоровья накоплен огромный многолетний опыт по установке дентальных имплантов, и мы видим, что они продолжают стоять во рту пациентов спустя долгие годы. Поэтому, обратившись к нам, вы можете быть уверены в хорошем результате. Для того, чтобы записаться на консультацию к имплантологу, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.